Все, ну. уже запись идет. Да, да, я потом. Ну, так, для начала интерфейс позволяет нам выбрать язык, потому что если сначала ничего. Да, давайте. А давай там сейчас. вы уже выберете, что отрезать. Да. Вот. То мы в данном случае можем выбрать язык здесь, но то позволяет есть сразу. То есть аппарат на разных языках работает, да? Да. Давайте выберем И, язык. русский. Да, нажимайте, нажимайте на кнопку, русский. предлагает список языков. Нажали русский язык. Так, местные платежи – это местная сотовая связь, международные платежи – это международные сотовые операторы. Но нам, естественно, нужен международный, я как понял. Так, что мы так. будем оплачивать? Телефон, мобильную связь – оплачиваем. Выбираем э, наш континент да. – Европа. Так как я нахожусь в России, нажимаю «Россия», в принципе, все понятно идет. Здесь мы… Выберите… Опи... А, здесь мы его нету, значит, мы переходим на следующую страницу. Так, вот мой, как говорится, «Билайн». Я нажимаю «Билайн». Все верно. Так, здесь вот мобильный… Вот это я вот… Человек, кто знает, что у Билайна есть несколько видов услуг, он, соответственно, выбирает тот, который непосредственно ему нужен. Uh -huh. Так как мы знаем, что нам нужно оплачивать на сотовый телефон, соответственно, мы выбираем простой Билайн. Нажимаем простой Билайн. Так, здесь мы набираем, как обычно, свой да. номер. Префикс, номер телефона. Девять. Здесь подсказка идет, что uh -huh. необходимо ввести десять цифр. Четырнадцать, ноль 82 нажали далее проверьте ваши данные перепроверяем 15. потому что ну как обычно вот у нас ну везде так Верно. ясно с yes. так выполняется запрос В данный момент произошла проверка номера телефона на возможность выполнения потому что вы могли случайно ошибиться но сервис может проверить ну, то есть и мой да да все так. понял что нажимаем, нажимаем на личный. Я же буду наличными платить, да, а Да, терминал может предоставлять оплату через наличные, которые у вас есть, либо через личный кабинет. Это а, электронные карты. деньги, грубо говоря. А, все понятно. Ну, так как у нас наличные, платим дирхамовые местной валюты. Вот она, 100 дирхам. Нажимаем, наличные, вносим. Так, стрелочка вы... показывает, показывает вниз, убрали, вынесли 100 дирхамов, оплата. Да, Цена. и показывает курс, который... Да. Так, сейчас мне, по идее, должен прийти смс, правильно же? Для начала вы должны будете получить чек об оплате. Ух ты, да, здесь о. Пришел смс. Смс пришел раньше, чем чек. Да, да. проверяем. Интересно, платеж. Стоп, проверяем. Так. Стой, стой, стой, стой. Стоп, стоп, стоп, ребята, стой. Входящие. Билайн. Зачислено 778 рублей. Единая касса. Приблизите вот так все ага, ага. то есть мне сейчас на баланс упала 778 рублей это значит курс 100 дирхам 100 дирхамов я заплатил зачислил 780 ну, курс ведь, легко и самим посчитать угу. в принципе все уже понятно что оплата прошла деньги на телефон упали ну я так думаю теперь можно нажимать домой а также все. мы на странице ввода купюры видели, что курс конвертации один дирхам как 7,78. 7 рублей 78 копеек. Это здесь курс? Да, мы можем еще раз повторить. все эти а, а почему здесь такой курс дорогой 7,78? Может, курс 4 там с чем-то? Вопрос. Курс конвертации устанавливает компания в зависимости ну, это же наш. а это от услуг. Потому что у нее заложена комиссия. Ну тут и запись Так, а, Посмотрите вот номера телефона. Сейчас. Так, 9. 905. 814. 0582. Далее. Далее. Так, проверяется опять наш номер. Хорошо проверка номера наличные Значит, И вот здесь мы видим курс конвертации. валютный курс курс конвертации 778 вот это я чуть не понял курс там сколько Саша? один дирхам это был, это рублю. а это к рублю а я, фу, ты, я Круглёв. уже Круглёв. сам ошибаюсь Круглёв. внесено то есть у нас курс 7, 8, 8, 8, 8. Э, за один дирхам Круглёв. дают вы можете в банке посмотреть, как в своем местном, так и в этой стране, в Эмиратах. А -а -а. Вот. И, соответственно, разница будет. А разница курс вообще, курс, э, с, ну, если он к доллару, он же, уже на протяжении какого-то, уже много лет, он один и тот же. А к рублю он тоже такой, соответственно? Ну, это как Или... доллар к... к рублю. Точно так же и... Ну, Потому что, да, ну, как, как доллар к рублю завязан получается, так же и дирхамы к рублю. Потому что все взаимосвязано. Ну все, методика проста. Нам эта тема знакома. Если То мы есть мы хотим... уже пользуемся у себя на родине этими платежными системами. Я думаю, любому туристу Который посетит Арабские Эмираты, или, там, Дубай или Абу-Даби, увидит вот такой, как говорится, аппарат. Он может спокойно оплатить за свою сотовую связь, пополнить, так сказать, баланс. Ну и тут столько всего еще много. Я еще, если честно, даже сам толком не разобрался, но это надо тут очень элементарно. Тут ходишь вот, листаешь, и все тут Да, Да, элементарно, все спасибо, Быстро ребята. Разобраться. До свидания.